Только командная работа. Так вот, если человек уже получил стадию, статус лидер, да, то у него только от построения команды, потому что лидер – это пять менеджеров. Да, то есть это менеджер, это менеджер, это менеджер, это менеджер, это менеджер. Он не обязательно должен быть в вашей прямой линии. Если липы должны быть в прямой, то менеджеры должны в пяти разных ногах быть. То первое скажу, только при построении сети лидер зарабатывает от где-то двух с половиной тысяч евро и есть лидеры, которые ну, у нас э, э, как сказать форрайтер, как сказать эти форрайтеры что ты сказал, Жень, как? форрайтер, как сказать ну, которые бегут вперед ну, Протапцовые... те, которые, те, которые первые идут э, у нас есть такое Армейн Габрилян, то он э, в среднем зарабатывает далеко за 40 тысяч. 30-40 тысяч евро в месяц. Да? то есть, э, хотя еще только лидер. Но я говорю так, от половиной тысяч только через структуру. Не считая, когда придет маркетплейс. Когда придет маркетплейс, вы можете... Лидер меньше 2,5 тысяч евро в месяц, это то, что многие называют пассивным доходом, пассивным доходом. то есть ниже 2,5 лидер просто уже физически получать не может. В среднем от 5 до 7 до 10 тысяч, от пяти до 10 в среднем, но мы берем самый худший вариант. Я хотел бы задать вопрос, половиной тысячи стабильно, то есть будучи лидером вы знаете. Октябрь две с половиной всегда будет, ноябрь всегда, декабрь всегда. Как это ощущение нормально? Будет? Есть смысл идти до лидера? Да? То есть, а лидер мы знаем, это 5 менеджеров, у которых по 5 випов. Естественно, всегда есть перекосы. Где-то у этого менеджера эта группа сильнее работает, у этого эта группа. То есть, но две с половиной это э, минимум. Я буду здесь минимум писать, то есть ниже просто быть не может. В среднем могу написать здесь 5000 до 10, и плюс, когда маркетплейс добавится, можете умножить это еще раз на, ну, на начальном этапе 2, 3, 4 раза, а потом это будет в 10 раз больше, чем вот это. Только заходя в маркетплейс, то есть с каждым 10 продуктами у вас будет всегда удваиваться сумма. Следующая позиция – это мастер. Так вот, менеджеров у нас сейчас где-то 650, лидеров 27 было позавчера во всей фирме. Мастеров еще нету. Вот, мастер, вот смотрите, когда вы становитесь сами лидером и приводите, взращиваете первого лидера. То есть, будучи лидером, у вас кто-то растет первый лидер. То, если он лидером вырос, то это для вас в среднем полторы тысячи доход в месяц добавление к вашим двум с половиной. Это понятно. Про лидера под вами выращенного это полторы тысячи минимум в месяц доход. Минимум в месяц доход про выращенного лидера. Если мы возьмем пять лидеров на полторы тысячи, сколько будет? Да. Себя себя Я не знаю. Каждый у себя вставляет сам, Алина. Сама можно жать. Видно меня, нет? Да. Алло. Видно? Видно? Видно? Кто хочет сделать во весь экран, нажмите в верхнем правом углу пикер okay. виф, то есть, чтобы спикера на весь экран было. Окей. Okay. Теперь смотрите. Всем понятно, что вы лидер и выращиваете первого лидера. Как он лидером стал, вы только с этой команды полторы тысячи евро в месяц будете всегда получать от его работы, от этого лидера. Если у вас 5 таких лидеров, сколько будет, чтобы мастером стать? Это уже 7,5 плюс эти 2,5. То есть мастер меньше, чем 10 тысяч евро, только со структуры. Это минимум, что он получает. А? И потом еще плюс маркетплейс. И опять же, чем больше продуктов, тем э, в несколько раз вы можете этот доход мультиплицировать, то есть увеличивать его в несколько раз. Если у нас будет, допустим, больше, 20, 30, 50 продуктов, то можете это уже примерно умножить на 5 или 10 раз, еще плюс маркетплейс. То есть эти деньги плюс маркетплейс. Да? И э, если вы становитесь грандмастером, еще выше грандмастером, То с одного мастера прямого вы будете получать в среднем всегда примерно от 4 до 5 тысяч евро. Вот как э, с, с лидера вы будете полторы тысячи получать. Да? То есть здесь от 4 до 5. То есть грандмастер только по структуре физически получать меньше чем 30 тысяч не может. И плюс маркетплейс. Это два вида дохода, да, то есть это через структуру, это то, что минимум, допустим, то, что меня хорошо мотивирует стать быстрее грандмастером, чтобы минимум 30 тысяч в месяц, то есть это так сказать, ну, бывают же месяцами неудачные, там, так, для лидера неудачные – это 2,5, а в среднем 5, так же, как для мастера, для мастера неудачный месяц – это 10 тысяч, а в среднем 20, всегда можете на 2 умножать, да, и для грандмастера неудачный месяц, ну, очень плохо, дела шли 30 тысяч, это зарплаты, которые здесь заложены, то есть 2,5, 10 и 30 это минимум на этой позиции, вот, среднее это всегда в 2 раза больше, а то и в 3, в зависимости от того, как активно ваша группа работает, вот. и, и плюс маркингплейс. Все слышали, что у нас есть фонды, правда, которые перераспределяются. Не знаю, уже э, Владимир к нам подошел. Нет, Нет. Женя, не, я его еще не застал. Ну, вы знаете, от всех продаж продуктов на маркетплейсе, на маркетплейсе и от всех остальных продаж продуктов, которые бы у нас не были, у нас 20% уходит остаются на фирме, где из них тоже распределяется часть, и часть распределяется на фонд, на, на лидерский фонд. И вот если взять лидерский фонд, лидерский фонд то лидерский фонд распределяется тоже на, на, на менеджеров, на менеджеров, на лидеров, на мастеров и на гранд-мастеров. И это здесь процентное отношение, если я его наизусть точно не помню. Поэтому хотели Владимира спросить. Знаешь, что тут очень серьезные суммы. И эти суммы делятся. То есть, если в менеджерский фонд попадает, к примеру, образно 100 тысяч евро, то они будут делиться на эти 650. Сюда попадает, скажем, 50 тысяч евро, то они будут на эти 27 делиться. Если попадет сюда через Marketplace полмиллиона, то они будут делиться на 27 это. И это еще раз плюс из фонда. Менеджерский фонд. Плюс менеджеровский фонд. Или это, лидерский фонд. Лидерский фонд, правильно. То есть это потенциал, который у нас заложен. То есть этот фонд, который вот эти остаются, деньги, идут в фонд и там делятся. Если сейчас в фонд мастеров деньги откладываются, так как и грант мастеров, то еще нету, то потом будет делиться среди тех, кто туда в фонд придет. И потом каждый месяц такое распределение. Как вы считаете, когда фирма... Ну, вы верите в то, что фирма когда-то разрастется на миллион юзеров? Да. Верите? Точно. Да? А, давайте разберем. Миллион юзеров на фирме. Верите, что а, у нас будет ну, как минимум 100 продуктов? Да? И возьмем 100 продуктов. Как вы думаете? Когда выбор 100 продуктов, каждый э, из миллиона купит хотя бы один продукт? Кто-то купит маленький, кто-то купит большой, кто-то купит 5, кто-то в этот месяц был в отпуске, ничего не купит. Да? Теперь посчитайте, миллион, это значит, ну я всегда говорю так, минимум один продукт купит каждый. Да? Если это будет даже образно, 10 евро всего, то это фонд придет в этот месяц 10 миллионов. И распределиться по этим позициям, по, по этим мини-фондам. Здесь менеджеры, лидеры. Да, вот, так вот здесь на данный момент 650 человек, как мы уже говорили. Здесь 27, здесь еще нет и здесь еще нет. И если кто правильно начнет стратегически работать на э, мастера, то я вполне могу представить, так как, чтобы стать мастером, надо 5 лидеров. А у многих структурах перекос. Если у кого-то две ноги растет, два лидера, а трех не хватает, то вы будете в этом фонде долго, пока не перейдете в мастера. И по количеству людей, то у нас могло бы быть уже мастеров, ну, я считаю так, что по количеству людей у нас мастеров могло быть спокойно 50 человек. Но у нас еще нет ни одного мастера, потому что у всех есть перекосы. Да, то есть не у всех есть э, лидеры э, или пять развивающихся структур. Вот. Поэтому, кто грамотно будет отрабатывать все пять структур, то есть если это развивается, он это поднимает, э, чтобы все плетили, то я вполне могу представить, э, что еще шанс, потенциал в первую десятку менеджеров войти есть практически у каждого, если он будет стратегически работать. Потому что, э, наблюдая за многими лидерами или мастер, э, менеджерами, то у многих подходя к лидерству, у них хоть и есть 5 линий, но 2 только работает, а 3 нет. А 3 взрастить линии, это время надо. Поэтому тот, кто грамотно начнет работать, он это время уже сегодня может использовать 20% сюда, сюда, сюда. Плюс, естественно, признание. Сейчас будет в Казани большой слет всех лидеров, будет очень серьезно поздравлять. Вот так, мне на ушко шепнули что там будут всех поздравлять. Все лидеры, они VIP лоджи, да, то есть имеют э, специальный ужин. Ну, то есть, и плюс планируется, насколько я слышал, э, если все нормально, будет на Новый год круиз на лайнеры с ли, э, лидерским составом. Да, то есть, э, я думаю, это будет классно. Да, лидером можно стать и за месяц, и за полтора, и за два. Да, у нас очень быстрыми темпами идет к этому Лена Васильченко. Я думаю, у нее можно поспрашивать, как она так быстро туда идет. Я думаю, что она не сегодня, так завтра она уже будет лидером, если еще не конечно. Потому что я что прозевал. Лен, ты с нами? Не вижу. То есть, нам хотелось э, показать потенциал э, каждой позиции, да? то есть, э, кто хочет спокойно бизнес развивать и, и ну, чувствовать себя спокойно. Многие наверняка, правда? Mm -hmm. вот. Смотрите, первая позиция, где у вас первое спокойствие может э, прийти, это лидерская позиция. Потому что лидером меньше чем две 2,5, я еще буду сто раз повторять, пока это в голове не станет. Как только лидер, о, минимум две с половиной, в среднем 5. Если группа более-менее активно работает, то это 5. Если она такая, э, как некоторые говорят, пинать, пихать, э, толкать и двигать надо, то тогда это будет 2,5. Но 2,5 тысячи евро, я думаю, это тоже деньги на которые можно ну, в некоторых странах скромно нужить, правда? Окей. А, вопросы есть до этого момента? Какие есть вопросы? Мне вот, бы хотелось, чтобы вам это четко осознание пришло. 2,5 тысяч, тысяч плюс marketplace и плюс лидерский фонд. Женя, я так понял, что лучше делать нужно. Что лучше будет делать нужно и вот. будет все. Да, Хорошо. Смотри, Александр, а для тебя, что такое лидер для тебя? Для меня? Да, вот если лидер стал, что, что тебе дает вот эта позиция? Я просто, наша задача донести, я хочу услышать, что ты услышал, что для тебя лидер позиция или мастер? Ну, лидер или мастер позиции, ну, во-первых, ну, это признание для меня. Ага. И для меня это, ну, лично для меня это дорого стоит. Да? А потом, это моя работа и ответственность с моими партнерами. Это большая ответственность перед моими партнерами, Окей. которых я приглашаю себе в команду. Ну, смотрите, вы работаете, бывает, с людьми, которые говорят, мне нужен пассивный доход. Бывают такие люди, говорят? Я бывает, хочу... да, бывает. Можно ему сказать, выходишь на статус лидера, две с половиной тысячи евро в месяц, это у тебя доход? Да, да, если ты потом не хочешь ничего делать, поработай хотя бы для начала, какое-то время. И можешь самое, отдыхать на Канарах. Все нормально. Пассивный доход будет. Как только я лидером стану, уже стану. Да, да, уже. А? Уже, да, Жень, все правильно. У, у, у менеджера еще зависит очень много от вашей работы, как вы работаете э, с вашими vip -ами. и с, со своей прямой линией. У менеджера еще пассивный доход. Если вы весь месяц не работали, то у вас может и ничего не быть. Может быть и 2000 евро у менеджера, может быть и 5000 евро у менеджера. Вот. Но, как правило, у менеджера еще ну, нестабильно. Ну, не, нестабильно, да. Ну, 500 евро, если у него хотя бы 4 випа есть, то 500 евро, как правило, ну, приходит, если у него 4 випа есть. Да? От, э, а вот уже от э, лидера уже меньше двух с половиной просто быть не может. Просто быть не может. Я думаю, что все, которые уже М3, М4 э, или, допустим, Ирина, э, здесь у нас, или Наталья Савакова, или Ирина Чебрикова? Нет, сегодня нету. А, Жень, привет, я здесь. Не могла бы а, микрофон чуть нажать. В, курицей, в круиз мы точно поедем на Новый год. А? Я говорю, в круиз мы точно поедем на Новый год. А? Окей, Лен, вот ты у нас стоишь, ну вот, не сегодня-завтра, а лидером. Правильно? я надеюсь, да. Верю. Да. Это, уже, это уже, для меня это факт, остался вопрос времени. Ты можешь подтвердить, что в месяц меньше 2,5 тысяч просто не бывает? Могу. Могу. Не, не совсем уверен. Я не сильно могу громко говорить, я нахожусь в том месте, где так. -то. То, то есть подтверждение дает, что меньше 2,5 половиной как... Хотя еще до статуса не дошли, но ты понимаешь, да? Как только лидером стало, меньше двух с половиной тебя просто быть не может. Конечно, понимаю, да. А, а в среднем, если группа, если у тебя из твоих э, лидеров, ты, э, вернее, из, все твои менеджеры 4-5 работают более-менее, то это даже 5000 выходит в свободном месяце. Вот. Естественно, выращивая одного лидера, этот лидер зарабатывает в среднем от пяти до десяти, он вам будет полторы тысячи приносить в месяц дополнительно. И пять лидеров – это семь с плюс эти две с половиной. Что получается? Те же десять тысяч, понимаете, да? То есть, став лидером, у вас спокойствие две с половиной. Теперь, вы своему партнеру пожелаете, чтобы у него стабильно было две с половиной? Выведя его на две с половиной, три на лидерский статус. Вы что начнете с этой команды получать? Полторы тысячи. Чтобы э, вы не просто людей растили, давай на менеджера, не знаю зачем, но давай на менеджера, это вроде как нормально. Чтобы вы понимали, что человек, растя на менеджера, потом на лидера, у него стабильность вырастает. Стабильность. Но многие делают, а здесь получается, здесь я строю. У вас может быть очень большие перекосы, одна структура очень большая, вторая чуть поменьше, третья еще меньше, а двух нет. Вы же лидером никогда не станете. Правильно? И от этого перекоса, чем глубже уходит, тем зарплата будет меньше чувствоваться, потому что вам всегда нужна противовес если вы будете концентрироваться, о, эта группа работает, я для нее беру 20% времени, 20 сюда, 20 сюда и 20 по 20% на новые команды, то у вас и количество развивается, и, естественно, средний доход увеличивается. И став все-таки лидером, у вас 2,5 в месяц, ну, просто меньше не бывает. Вопросы? Эдди, давай, что-то хочешь? Ну, нет, ты все уже сказал почти. Почти. Еще что-то, наверное, скажешь. Нет, я просто хотел донести того, что когда люди встречаются с людьми, говорят, это у вас пока тащишь людей, знаете, бывает такое, пока у вас тащишь людей, у вас нету продукта, нету пассивного дохода. Ребята, при построении определенного уровня есть такая точка невозврата, знаете, когда бизнес... Вы строите, доходит до того момента, когда он только наверх растет. Он может быть чуть быстрее, чуть меньше, то есть переходит в точку без возврата, И идет увеличение бизнеса. И вот с этого момента у вас есть на начальном этапе пассивный доход, допустим, 2500, тысячи, он также растет. Просто если у вас не будет расти ширины, кто хочет уже стать. 10 тысяч свободно каждый месяц иметь только со структуры. А представьте, к этому моменту, я так думаю, что самое позднее в Казани будет запущено, в Казани будет объявлен маркетплейс, хотя уже сейчас э, рассылаются, разослали для спикеров э, э, требования, как выставить себя на маркетплейс. То есть я думаю, что маркетплейс... Если не с понедельника, то, думаю, за месяц, в самое позднее Казань, думаю, запустит. И это начнется первый продукт. Потом э, выйдет криптоноид. И когда-то у нас будет там и сотни, и тысячи продуктов. Вопрос, какая у меня при этом команда. И к этим зарплатам можете потом, чем больше продуктов, увеличивать зарплату. И плюс фонд. А фонд это вообще, то есть если в команде какие-то продукты не очень интенсивно пошли. Бывает же такое, что команда вот этот продукт взяла хорошо, а этот продукт не очень хорошо взяла. То э, фонд – это вообще от, от всех продуктов и от всех условий. Э, или от всех видов прибыли. Этот фонд. И где я здесь нахожусь? Я думаю так, что когда-то будет здесь менеджеров, может быть, 6,5 тысяч, э, лидеров будет 270 тысяч, мастеров будет 27 и 5 гранд-мастеров. Ну, я думаю, что это через полгода абсолютно возможно. Да? Но представляете, этот фонд делить на 6,5, здесь всего на 270, здесь всего на 27 человек будет, а здесь на 5 человек делится. А сюда прийти, это надо 5 мастеров вырастить, у которых по 5 лидеров. Потом каждый мастер своих лидеров выращивает сам, а у лидеров по 5 менеджеров. Теоретически это 5, 25, 5 мастеров, 25 лидеров и 125 менеджеров, у которых по 5 випов, 625 человек, то есть в сумме где-то 750-800 человек, если все бы расставлялись все были бы випами и расставлялись все очень точно, то, то есть вся ваша команда работала бы равномерно, то при команде в 700 человек можно выйти уже на грандмастера и понимаете какие-то доходы. Жень, я, я хотел бы еще что-то добавить. А да, конечно. Я. По поводу Marketplace это, конечно, ближайшее будущее, которое придет на нашу платформу, где мы, соответственно, можем зарабатывать. Ну, скажем, довольно-таки серьезные деньги, но, опять же, сейчас же у нас уже есть возможность получить что-то особое. Вы не забывайте, что у нас еще дают бесплатные аэродропы, да, дают бесплатные токены. Вот именно завтрашним днем закрывается месяц сентябрь, где опять же будут в понедельник с 1 октября начислять токены. Вот, соответственно, вы же понимаете, что у нас начисление идет, на, с одной стороны, на пассивных, с другой стороны, на активных людей, и опять же, после того, как активные получили еще дополнительные, еще идут начисления и менеджерам, и лидерам, и так далее, в процентуальном, ну, соответственно, в кажд... для каждой позиции, для каждого статуса есть определенный фонд, как это Евгений только что сказал, так что вы это уже почувствуете в понедельник, где в ваш кабинет просто прилетят какие-то там непонятные <coughs>, начисления в ваших транзакциях, вот именно, допустим, на данный момент AirDrop of Art for, art, for как он называется? For, for Art Technology. да. For Art Technology. Это, вот представьте себе, а, таких ICO-шек у нас это еще будет в ближайшие месяца и годы очень-очень часто и у вас там может быть в вашем кабинете будут там 10-20 различных ICOшек, которые выйдут через год-полтора-через два на рынок, где вы практически можете эти, эти токены опять же превратить в деньги. Сейчас они может быть стоят там копейки, там 10 центов, да но представьте себе эти токены будут стоить через год там 1 доллар, 2 доллара или может быть даже и больше где вы просто так берете, продаете ваши токены, соответственно, если вы их имеете, да, и чем выше сейчас ваш статус будет для тех, кто, допустим, хочет сейчас сегодня, завтра еще закрыть какую-то позицию, допустим, стать менеджером или даже, может быть, стрельнуть на, на лидера, то давайте вперед, сегодня, завтра у нас еще есть время, вот, ну, скажем так, первая позиция – это позиция, менеджера, да, я думаю, многие из вас, присутствующих в этом кабинете, имеют шанс, как говорится, довести себя до позиции менеджера. Для этого вам нужно просто 5 vip -ов. Может быть, у кого-то из вас уже есть 3 или 4 vip -а. Может быть, вам даже э, стоит посмотреть ваши структуры и довести ваших партнеров, которые уже у вас есть. Может быть, они на стандарте стоят или на профи, или на Basic Plus. Можете вы еще Замотивировать, стать, допустим, до завтрашнего дня VIP, вот и вы, соответственно, становитесь менеджером. Вот, это я хотел вам добавить. Ну, помимо этого, тоже немаловажно посмотреть вашу структуру, кто у вас уже находится в бинаре, потому что распределение, допустим, заработка, что касается marketplace, будет идти через бинар. Вы знаете, да? Вот, Жень, может быть, ты это еще это, эту тему затронешь, потому что. На данный момент у нас еще осталось полторы тысячи мест тех людей, которые попадут в бинар на 15-38%. И это очень важный момент, на который надо обращать внимание. Если человек сейчас зашел на 15-38, он будет вам всю жизнь роль не играет, какой это человек будет делать оборот, что он будет на маркетплейсе покупать и сколько он, как говорится, будет делать покупок на какую сумму, без разницы, все начисление этих покупок этого партнера будут вам идти ваш кошелек на 15-38%. Женя, объясни это еще раз. Да. То есть очень важно бинар, чтобы все отслеживали. У многих я видел даже структуры, где два сильных человека попали в одну сторону бинара, и у них большой перекос в бинаре идет, то как раз вот эти три позиции, если вы начнете интенсивно в этом направлении работать, то выровняется, потому что зарплата 60% от того, что будет начисляться, из тех начислений, 60% будет идти по бинару. Если вы, представьте, это вы, у вас одна и вторая сильная нога в этой стороне, то мы же получаем только тогда, когда у нас и вторая нога растет. Да? То есть э, хорошо у кого более-менее равномерно. Тогда три тоже можно корректировать, корректировать вот этими тремя остальными людьми, корректировать, чтобы ноги вырастали современно, потому что в бинаре идет относительно вашего аккаунта э, левая и правая сторона. Я видел, где уже первая и вторая два сильных лидера получились в этой стороне, а здесь почти мало. И у кого-то уже видел здесь стоит один биткоин, а здесь стоит 0, 0, 0, 0, 11 вы да, ну, понимаете, если теперь эта команда еще начнет делать продукты и начнет очень много продуктов делать, то у вас здесь будет идти очень большие начисления, но чтобы их превратить в деньги, вам нужно, чтобы со второй стороны да, тоже строилось. И у кого сейчас две сильные ноги, ноги, нужно начинать строить третью, четвертую, пятую. По бинару они должны автоматически попасть в эту сторону. Если здесь у вас три ноги вы их начнете развивать, то со временем вырастет баланс где вы начнете эти деньги очень постоянно чувствовать, то есть они иногда бывают в день три раза бинар закрывается, да? то есть когда у вас более-менее равномерно, то три раза в день бинар закрывается, ну у меня, к примеру. Теперь смотрите, то есть схлапывается цикл. Теперь смотрите, плюс... Что я хотел? А, как уже Эди сказал, полторы тысячи мест осталось с 15%. То есть те полторы тысячи человек, которые зарегистрируются еще в системе, в бинаре именно, в бинаре, встанут в бинар следующие полторы тысячи человек, за этих людей мы всегда за любое их действие будем получать от того, что выделено на провизию, 15, по-моему, 34% полторы тысячи людей как только эти полторы тысячи людей встанут потом за всех следующих людей которые потом будут регистрироваться в бинаре мы будем получать всего 14 процентов и это следующие 16 тысяч человек за которые мы будем получать 16 тысяч человек за которые мы будем получать 14 процентов да, когда эти встанут и ведь это пожизненно такими бы они услугами не пользовались, Хоть это всего один процент, согласитесь, один процент от миллиарда – это тоже 10 миллионов, правда? То есть один процент иметь больше или меньше, потому что после 16 этих тысяч, следующие 32 тысячи, за которых мы будем получать по 13 процентов, как они будут расставляться. И, и эти люди, и их люди. поэтому вы сами где бы хотели, чтобы ваши партнеры вам 15 приносили, или потом только 14, или потом когда-то только 13? То есть те, когда будут люди регистрироваться, будет максимум 13, потом 12. Здесь представьте, у вас, ну, у меня есть люди, которые еще стоят на 18%, у Эди есть даже на 25% люди стоят, Да или 33% даже. Да, есть первые ряды, которые бы заполнялись там по 25, по 22, по 33, 28, 30, 30, 30. даже до 40. Да. то есть видите, да, то есть 18, потом идут все меньше, меньше, меньше. А ведь эти люди все будут пользоваться услугами. И мне, то есть получается, если у меня здесь 10 человек, то потом с 13 мне надо с этой стороны 15, чтобы ну, скорректировать. Поэтому, я всем говорю, пользуйтесь, бинар, если кто-то на моих школах был, я всем говорю, что в первую очередь этот basic плюс бинар. Обязательно, потому что в бинаре, если я встал, в бинар, допустим, вы у своего спонсора вот сюда попали, то как бы он ни строил, уже под вами будет от этого, и от этого человека всегда сюда в бинаре выстраивается, Потому что в бинаре есть только левая и правая нога, и всегда заполняет слабых. И чем раньше я встал, тем больше. И я процента, ну, не получая, а как сказать, я, я на больше процент, Но у меня есть шанс еще, чтобы подо мной встало. Из полутора тысяч, может быть, 20 человек, которые подо, подо мной будут стоять на 15-34. А у тех уже всех людей будет 14%. Поэтому осталось полторы тысячи мест. Помните, да, то есть а, даже один процент разницы, это довольно серьезно. На больших оборотах, да. Я думаю, что если бы вам перепал 1% от гугли, то вы вряд ли сегодня здесь сидели на этом вебинаре. Правильно? Даже если бы 0,1% вам пришло. Вот поэтому, а мы растем очень сильно и хорошо. Я думаю, что мы миллион людей, Ну вообще цель хотелось бы, конечно, сделать, скажем так, через, за полгода-год. В следующей осени миллион сделать на фирме. Сегодня у нас больше 73 тысяч уже, вот. и так что есть потенциал роста еще очень большой. Самое главное, хотелось донести, чтобы люди понимали, да, зачем мне стать лидером а? или мастером. На лидер, это я уже две с половиной, это уже многие могут, может быть, от своей любимой работы отказаться, где-то более-менее свободным стать. И, при 10 тысячах, я думаю, для многих это уже довольно-таки свободная жизнь по всему миру, путешествовать. Строить команды в разных странах вынужденно. Представьте, когда вы обречены каждый месяц куда-то ездить в какую-то страну. То есть я думаю, что быть так обреченным многим бы хотелось, правда? То есть для чего эти позиции, для этой этапа? И смотрите, вы стали лидер, знаете, у нас есть позиции менеджер, потом, когда вы взрастили пер, первого менеджера, вы стали М1, когда вы взрастили второго менеджера, М2, когда третьего М3, когда четвертого М4, а когда пятого взрастили, вы стали лидер. И также у лидеров. То есть лидер просто зарабатывает 2,5, L1 уже зарабатывает около 4000 тысяч минимум. L2 уже зарабатывает около пяти с половиной, L3 зарабатывает 7, L4 – восемь с половиной, и мастер уже меньше десяти не зарабатывает. Ну, чтобы вам было понятно, может прописать это, нет, или так запомнить? Окей, okay, какие есть еще вопросы? Мы просто хотели вот эти данные передать, да, и, кстати, спасибо, что напомнил, вот сейчас ICO, одно за одной подключается ICO. И будет делиться каждый раз в этом фонде. Вопрос, По-моему, было один раз даже 350 тысяч, да, токенов выделили. Или полмиллиона токенов. Я представьте, что эти полмиллиона делятся на эти группы людей. Кто-то получил Фуар Технологи как неактивный. У меня есть один аккаунт. 00, там что-то 5, 1, 8 биткоин, э, это вернее токена uh, Fuart Technology. Кто активный, получил по 20, а теперь представьте, из этих 350 тысяч, к примеру, 100 тысяч идет в этот фонд. На 27 человек делится. Вы понимаете, что это будет где-то порядка по 4000 токенов каждый получает? Есть разница? Или 0,0518 518 или 4000 токенов, есть разница? Вот так, слегка, правда? Многие на это надеются, говорят, слышь, они Вырастут до большого размера, я тоже получу. Все равно на халяву получила. А здесь, будучи мастером, ну, образно, 100 тысяч на 27 или 100 тысяч на 270. Есть разница? Дополнительно подарочная. Окей. Есть какие-то вопросы еще? По карьерному росту. И я могу еще что добавить. Фирма или наше сообщество начинает все больше обращать еще внимание на, признание. просто ну, нам всего 11 месяцев как запустилась, да, фирма, ровно через месяц в Казани будет так называемое открытие старта, годовщина открытия старта будет. Я думаю, что мы это свободно встретим под 85-90 тысяч комьюнити за первый год, как мы стартанули. И комьюнити все больше и больше смотрят на то, чтобы... Вот эти позиции поощрялись, признания давались, да, то есть приглашения, специальные будут ну, и туры, и, насколько я знаю, и значки готовятся, и специальные поощрения, и отпуска будут готовиться. То есть фирма очень интенсивно заботится о том, чтобы те, которые будут получать позиции, будут получать признание на всех встречах наших где бы они ни проходили, и плюс, естественно, это будет и в финансовом плане довольно серьезно отражаться. Плюс могу сказать так, чем выше вы поднимаетесь, тем вы участвуете в определенных принятиях, решениях вообще всей ком комьюнити. Ну, то есть, и, я не знаю, слышали, что есть после грандмастера еще одна позиция? Думаю, наверное, слышали, да, что есть еще одна позиция после грандмастера. То есть, когда вы взращиваете 5 грант мастеров есть еще одна позиция. Это соучредитель. Это платин-мастер. А? Платин мастер правильно? Платин-мастер, ну, соучредитель. Насколько я знаю. Об этом разговариваю. То есть, вы уже входите в статус соучредителя, то есть, вы уже такой объем для сообщества сделали, что вы полностью принимаете определенные решения. Я говорю так, если у нас и будет гранд-мастеров, то это вполне может быть. Я могу представить, что у нас через два года будет здесь 50 грант мастеров но тогда у нас объемы будут не один миллион, а через несколько лет 10-20 миллионов людей. То тогда фонд будет не 350 тысяч приходить или там 10 миллионов, а будет очень большими суммами приходить. То есть, чем больше комьюнити, тем это. И кто сконцентрируется на, э, на правильность своих действий и будет э, стратегически правильно выстраивать команду, ведь можно выстроить команду здесь 5000 человек и здесь 5000 человек, но быть до, сих пор, э, до, до этого момента будет оставаться менеджером да, с 10 тысячами команды. Обидно будет, такой объем сделал, а вот здесь не участвовать, правда? Поэтому, чем раньше я об этом буду думать и стратегически выстраивать, что мне не одну вторую структуру, и там, где строится. А мне постоянно надо в 5. И как многие работают, и у нас структуры, они не от пяти, а строят 6, 7, 8, тогда вы от каждого менеджера не зависите. Бывает, что такой менеджер там, ну, как говорят, ушел у себя. Ему пока работать некогда. То, чтобы вы от него не зависели, если у вас 8 есть, то 5 всегда работает. И тогда у вас не две с половиной будет, а, естественно, намного выше. Это то, что мы хотели сегодня донести, рассказать о том, насколько вот эти позиции, они, ну, я скажу так, у меня цель как можно быстрее стать мастером. Цель, потому что это 10 тысяч это худший вариант, средний это 20, это, извините, 3 биткоина в месяц. Худший вариант, если биткоин поднимется, значит и еще будет мы эти все цифры относительно сегодня цены биткоина. Да, то есть, э, если так говорить, то здесь пол биткоина, здесь где-то порядка полтора биткоина, или почти два. Вот И гранд мастер это уже, э, как правило, минимум 5 биткоинов в месяц доход. Помимо маркетплейс, ну он же вот уже у нас, не за горами, так что мы начнем чувствовать. Э, совсем другие, не с первого дня, потому что должны продукты войти, отработаться, вработаться, и механизм выстроиться. Ну, я думаю так, что полгода, и у нас уже на маркетплейсе, по моему пониманию, должно быть продуктов 30-40 через полгода. А это уже вопрос, сколько у вас команда, и вы на какой позиции, чтобы во всем в этом участвовать. Как я здесь сказал, у нас одно за одним ICO и делятся. И не удивляйтесь, если даже 30 числа, кто менеджер получит, вдруг, чуть больше, чем другие. А те, кто лидер, они значительно больше получат, чем другие. Жень, можешь, пожалуйста, еще объяснить нашим партнерам, какое преимущество наши партнеры имеют, заходя на статус, вернее, на пакет VIP-плюс и Zupa VIP? Денежно. Два и в четыре раза больше денег. Ну, эту тему я тоже затронул в Киеве, как раз тоже объяснил ребятам, что как это влияет, в принципе. Многие спрашивали, допустим, как быстро можно заработать один биткоин. Просто сделай небольшой расчет, вот ты же, в принципе, делал так маркетинг на, на салфеточке да, для, для блондинок. Опять же, если сейчас учитывать зубы VIP или там VIP+, практически, что именно для этого надо сделать, чтобы заработать допустим, 6 тысяч или пять с половиной тысяч долларов, какие действия надо произвести, чтобы именно эту сумму денег за короткое время заработать. Давайте я скажу свои, свой опыт и цифры. Да. Если я захожу на VIP да, и привожу, мы будем говорить про vip Я сам VIP и привел vip то мне 14 випов привел, у меня доход будет примерно 1800 долларов, да, по-моему, с апгрейдами и с этими с реинвестами. Еще 28, у меня один биткоин. Да, если я на супер вип привожу 14 человек, то у меня уже один биткоин, вот эти 14 человек, то у меня уже один биткоин. Вот ну, так. Может быть, плюс-минус там 0,9 до 1,1 биткоин. То есть уже супер вип как правило, тысяч это минимум, что дает. Если у меня 14, таких же супер випов, А я стандарты и профи вообще не беру. Вип, супер вип и вип, вип плюс и супер -вип. Да, То есть здесь, правда, инвестиции были. Ну, вы понимаете, разные. То я думаю, если кто-то заходит на супер и приводит 28 супер випов и еще в первую, вторую линию, и правильно их расставил, помните, 5 моих менеджеров, и у них 25. По 5. То вы уже лидер, правильно? То есть, а если еще 14, то это, по-моему, 2,5 или 3, 3 биткоина будет. Я думаю, что это 3 биткоина будет. Точно не цепляйтесь за слово вот Это 2,5 или 3 биткоина. То есть, работал с теми же людьми, и для них потенциал. Или 1801 биткоин, или один биткоин и 3 биткоина. Есть разница? Если вы приходите в бизнес и э, собираетесь что-то делать, то вопрос, есть же разница, за что делать? За эти деньги или это? Да? Или возьмем э, этот э, basic 14 и 28, то заработаю ну, аж на 150-200 баксов. кто еще хочет что-то добавить или задать вопрос? Давай, это... я, давай я пока без добавлю. Друзья, не забывайте, если вы, допустим, уже э, находитесь в позиции VIP+, плюс или Zupa VIP, не забывайте, что э, с последнего ряда, когда заходят туда люди, с вас уже практически на апгрейд деньги не снимают. Соответственно, покупка э, своего следующего статуса окупается практически за одну одну единственную линию, которая образовывается в глубину. Окей, я понял. Что то есть, если вы заходите, смотрите, когда вы заходите на вид и возьмем вторую дельту, то во второй дельте у вас снизу берется и на реинвест, и на апгрейд, и остается не так много, когда вы первый круг делаете. Когда вы, первый... когда вы доходите до супервипа, то здесь апгрейда нет, и, как мы считали, вам одной вот так три человека подряд выстроив, уже практически хватает все свои инвестиции, чтобы вернуть. И это также и во второй, и, и, и в третьей дельте то же самое. В четвертой дельте, конечно, берется апгрейд на пятую дельту. Вот. Но уже э, то, что здесь во второй бралась дельте, то здесь на супервип уже во второй и в третьей дельте не берется апгрейды. То есть все люди, когда внизу попадают у вас, в нижний ряд, они вам все деньги приносят. И, как правило, вот так одной строй, одной линии хватает для того, чтобы все свои инвестиции, то есть, если вы супер вип, и у вас вот так три супер випа встало, то вы все свои инвестиции практически уже вернули. Ну, не только а, практически, а на, ты... самом, на самом деле так, потому что 15, 20 и 65 – это как раз вот 100%, которые вы вернули назад. Да? А потому что, ну, здесь чуть-чуть забрали на реинвест в нижнем ряду. 15, 20 и 65% процентов сумме 100. Здесь заберут отсюда 12,5%. То есть 3. Ну, скажу так, что вот эти 3 и вот здесь четвертый этого уже точно хватает по дельтам вернуть все свои инвестиции. 4 человека в дельте уже хватает вернуть все свои инвестиции. Все остальное это ваша прибыль. Да? И, как я уже говорил, если вы будете равномерно расставлять и за бинаром следить, и за дельтами, и за, на мой взгляд, что один из таких элементов, я, э, для многих людей, с кем я работаю и разговариваю, для многих важно, так сказать, иметь цель, когда я могу ну, более-менее спокойно, э, ну, вести более уверенно и спокойно бизнес, я говорю, вот лидером становишься, меньше двух с половиной просто не может быть. Да, это, Понимаете, да, То есть Для многих мы... это, конечно, и признание очень, да, потому что лидеров не так много. И это, я вам скажу, что из 27 лидеров у нас очень австрияки сделали очень большой прыжок. Вот они и много, кстати, в лиге, хотя они не знали, что они в ней участвуют, но они в ней участвовали. Да? То есть им никто лигу особо не объяснял, с ними бензоколонки не делали, они просто работали. Но так как они во всей фирме, компьютер все учитывают, они много первых мест взяли. Вот. И там очень много и лидеров, и менеджеров. То есть, если взять российский рынок и относительно всей фирмы, я думаю, что австрияки и испанцы, они тоже хорошую часть. Взяли из этих 60, 50, 650 и 27 лидеров, то есть на русскоязычные, я думаю, что не больше, чем 12 человек, ой, 15-17 человек только лидеров на русскоязычных, потому что, я думаю, среди нем, австрияков и испанцев тоже наверняка есть. Ну, этой статистикой я не владею, но я вижу, как австрияки работают, мы с ними тесно работаем. Три крупнейших лидера в Австрии, мы с ними периодически встречаемся, с ними общаемся. То есть видим, как у них идут развитие. Поэтому кому нужно много признания, рост свой как личности с то пока мы еще в зачинании стоим, и еще пробиться в управленческий и в руководящий состав, на мой взгляд, надо просто сконцентрироваться точно, стратегически, не там строить, где только строится, а четко понимать стратегию построения бизнеса. Да, как, как мне концентрироваться не только там, где у меня структуры идут, но и концентрироваться там, где их еще нет. Они-то, ну, когда-нибудь возьмусь. Представьте, пройдет три года, это уже будет, тут два гран... тут будет два мастера, а вы еще сами будете менеджер, только потому что у вас двух ног нет. И чем раньше вы это начнете делать, тем равномернее ноги, что у вас будут расти. А это, естественно, и стабильность. И финансовая, и все остальное. Это то, что мы хотели сегодня рассказать. Вопросы есть? Спасибо. Жень, а супер ВИП, сколько в VIP у нас 0,0827. VIP плюс к этому еще 004. Третья дельта. Это будет 0,12, 27. А здесь четвертая дельта. Это 0,20, 27. Я скажу, здесь очень сильно чувствуется. Если у вас заходит в нижний ряд супер Вип и заходит во все четыре дельты. Я вам скажу так, что вам перепадает, как правило, в нижнем ряду 65 процентов, посчитайте 0,20-27 образно. Да, то есть тут почти 0,1 биткоина приходит с одного супервипа, который у вас попадает в нижний ряд. Если он во все четыре дельты попадает в нижний ряд, то очень интересно. Ну, друзья, практика практически нам вот сейчас буквально за последние пару недель показала, я думаю, в этом кабинете присутствует тоже немало количества людей, которые использовали момент пойти в третью и в четвертую дельту, ну, преждевременно туда пойти, да. И я думаю, многие тут из, этих, из наших партнеров могут подтвердить, что на самом деле там рывок произошел конкретный. Были партнеры, которые и пол биткоина, и 0,7 биткоина, и даже до одного биткоина заработали за, практически за коротенькое время. И были такие партнеры, которые зашли в третью и четвертую дельту, поехали в отпуск. Именно, а под них их команда не успела зайти, но так как широкая линия у первого своего лидера, под них зашли несколько человек в третью, четвертую дельту, и они пока в отпуске неделю были, они не только свои отработали деньги, но как эти говорит, по-моему, 0,4 0,4 биткоина благодаря третьей, четвертой дельте они просто получили от того, что туда зашло в нижний ряд, они, по-моему, 4 человека в нижний ряд получили. Это, это вообще класс. И многие спрашивают, а если за мной команда не пойдет? За вами, может, не пойдет, если еще пока не все люди у вас доросли. Но вы же с каждой дельты вы же поднимаетесь в э, э, э, перемешку все к выше лидеров. То есть там могут с боковых структур просто к вам зайти. Просто которых вы даже не ожидаете. И чем дальше это будет, тем это будет все интереснее. Потому что когда-то, если помнит Украина помнит, как мы начинали. Да? Александр, помните? Мы начинали. А, основная масса у нас были стандарты. Я помню этот момент, когда все начинали стандарты, стандарт. Оп, первый вид появился, оп, второй вид появился, оп, третий вид. Да? ну тогда все были стандарты. И мы говорили, мы еще три стандарта подписали. Было такое, да? Говорит? Да, а теперь мы про стандарты, Че? ну стандарт зашел, да, ну господи, да, окей, то также будет со временем через 3-4 месяца, ну супервип зашел, ну, а мы уже в шестой дельте, я все шесть дельт одновременно работают, четыре матрицы одновременно работают, бинар работает одновременно, ну еще и линейка, линейка сегодня тоже вкусная. Ну, вот это хотелось вам сегодня рассказать. Если вопросов нет, то будем заканчивать. Да, Жень, давай тогда мы еще дадим небольшое такое домашнее задание нашим партнерам, да? Давай. Вот, смотрите, что касается, что касается э, позиций в бинаре. Это, на самом деле, очень важный момент. Вам просмотреть ваши команды, посмотрите, кто у вас, допустим, сейчас находится только на бейзике или только на стандарте. И обязательно, обязательно их мотивируйте зайти в бинар. Смотрите, сейчас 0.01 биткоин стоит бинар, это практически в долларах 65 долларов, это вообще копейки, можно сказать, 55 евро, да. Пускай пользуются этим моментом, заходят в бинар, это место им навсегда будет забронировано и никто у них этого, этого места не заберет, во-первых. Во-вторых, у них не будут тормоза искать людей на, на довольно-таки выше статус, чем, чем он сам имеет. Потому что по бинару он этого человека не сможет потерять, даже если он зайдет под ним на, на, вы, ну, на другой статус, допустим, на VIP или там на, на профи. Да? Это вот первое задание. Просмотрите, поговорите с вашими партнерами, которые еще не в бинаре. Второе задание, друзья. Дело в том, что у многих партнеров в апгрейд-кошельках есть немало денег, которые накопились, допустим, в проплату, в покупку третьей дельты. Посмотрите у, само, у самих, э, своих командах, не только у своих командов, посмотрите у себя, сколько у вас кошельки денег, что касается апгрейда на третью дельту. Возможно, у многих из вас уже есть практически там 75-80% средств на покупку третьей дельты, которые просто заморожены в вашем апгрейд-кошельке, где вам может быть достаточно чуть-чуть доплатить, и вы можете уже преждевременно уже пойти в третью дельту. Точно так же, если вы уже на третьей дельте, то, то та же самая история может произойти в переходе на четвертую дельту. Вам только надо разницу доплатить от того, что у вас в апгрейде есть, и то, что эта дельта, допустим, стоит. Я сто процентов знаю, что как минимум человек 15-20, который присутствует вот сейчас у нас здесь в кабинете, могут сейчас же уже практически за копейки пойти и в третью или в четвертую даже дельту. Yeah. Я тоже просматривал э, с некоторыми партнерами. Они говорят, да, у меня там еще Дельта, это же третья дельта, 0.04 биткоина, это чуть ли не пол ВИПа. А когда зашли, посмотрели, у них было доплачивать 0.112. На, на счету было намного больше, okay. чем 0.0.112. То есть многие просто ну, не смотрят вот эти апгрейд. Кошельки, что на апгрейд кошельках у очень многих уже стоит предостаточно денег, чтобы уйти и воспользоваться этим шансом. И это вы видите не только у себя, у самого в вашем кошельке. Вы можете, допустим, если вы по дельтам идете на ячейку вашего партнера, то вы видите его структуру, вы видите именно его средства, которые он имеет, допустим, в апгрейде. Эти цифры там высвечиваются сразу сверху над, над его головой. Так что поработайте над этим. Ну, я думаю, тогда на, этом, на этой ноте мы закончим. Да, на этой ноте мы закончим. Женя, спасибо огромное, твои... Женя, спасибо. Я... спасибо за цифры, спасибо за информацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, спасибо. спасибо огромное. Спасибо, Женя, можно вопрос один, Женя? Спасибо. Да. Спасибо, Женя. Вопрос кто-то хотел задать еще? Женя, это я, Бениамин. Добрый день. Скажи, пожалуйста, Женя, вот то, что ты там расписал, вот это все, есть такие слайды, чтобы можно было показать именно в вот, финансовой области, показать человеку, какие преимущества есть? Есть у нас такое? Нет, нету. Не нет, нет такого? Нет. Можешь создать. А нужно вот сделать. Действительно, вот когда показываю эту всю схему, Именно в классе заработка. так больше преимуществ если людей привлечь? Можешь создать минимум. Ну, хорошо. Спасибо. Да, есть... На самом деле, можно просто все прописать от руки и донести до человека. тогда это это будет более это понятно. По это лучше заходит, чем по слайдам. Ну это... Да. А запомнить 2 три цифры, я думаю, это несложно записать. Лидер от с половиной, а в среднем 5-10 мастер от 10 тысяч минимум, а в среднем 15, 20, 25 и гранд мастер еще 30 тысяч и выше. Это без маркетплейса. Я думаю, с маркетплейсом это будет еще больше и может быть даже со временем, если вы посмотрите видеозапись Анатолия или на Кипре, да, то есть там четко было показано, что то, что мы сейчас зарабатываем, это должно составлять максимум 5% от нашего заработка, который будет через маркетплейс. Если помните, он рисовал, говорит, здесь могут быть миллионы, кто хорошо структуру четко строит, может быть, 5-7 лет, он может на структуре миллионы зарабатывать, а вот через эти токинги, то, что Иди говорил, через вот эти вот фонды, и через вот этот менеджерские и лидерские фонды, он говорил, и через токинги, и потенциал будущего, он говорит, что это можно зарабатывать миллиарды. То есть, если на структуре можно в миллионы уйти, год, то там можно в миллиарды уйти. Но до нас это еще пока, до многих просто непонятно и не доходит, какой, где мы сидим и где мы находимся. Но все со временем. Но просто чем раньше хотелось донести, что если кому-то, ну я знаю, что многие где-то еще на работе работают, где-то еще дергаются, где-то им еще э, уверенность нужна большую, как сказать, спокойствие, говорю, сконцентрируйтесь на лидерах, и вам все будут э, э, другие лидеры подтвердят, и вы потом будете подтверждать, став лидером, что в худшем варианте у вас две с половиной тысячи евро в месяц, ну просто, а так будет в среднем семь Но бывает же и плохие ну, ну, два с Все понятно. Окей, Жень, Жень, да. это скинь, пожалуйста, ссылку в записи, многие хотели бы посмотреть то, что мы здесь сегодня натворили. В записи мы тогда выставим ее для, для всех. Окей. Все. Всем хорошего дня. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Всем, всем, всем пока, друзья. Благодарю, благодарю, благодарю всем. и токены, и все, еще многие могут успеть стать и менеджерами, и лидерами. Всем спасибо. удачи. Спасибо, до свидания. Пока, спасибо, друзья. Спасибо выходных.